Здравствуйте! И с вами снова Андрей Валерьевич Топорков. Многие интересуются из сотрудников полиции, а чем же я занимаюсь, чем я зарабатываю себе на жизнь? Ну, зарабатываю я ремонтами квартир. Обычный монтажник, поэтому приходится выйти на работу, чтобы прокормить свою семью, так как Госбанк Советского Союза еще пока не действует в полном объеме. Но это все временно. Скоро я начну заниматься полностью, так сказать, посвящать себя восстановлению Советского Союза в полном объеме. Ну сейчас, извините, приходится отлучаться. Потому что я не люблю ни у кого ничего просить. Всегда надеялся сам на себя. Но сегодняшний разговор я хотел бы посвятить Значит, митингом, которые организовали то у нас там Навальный, Мальцев и у нас дальнобойщики еще бастуют. Хотелось бы еще обратиться к дальнобойщикам. Во-первых, ребята, все ваши проблемы можно решить обычными знаниями темы Советского Союза. Почему вы отказываетесь принять эти знания и вспомнить, что вы на сегодняшний день являетесь... Гражданами Советского Союза Какие у вас требования? Во-первых, налоговая вас давит Платон Так это же легко Можно все порешать Указ президента номер 314 9 марта 2004 года Мы его используем В своих обращениях В прокуратуру РСФСР Которая до сих пор является Прокуратурой РСФСР Да, все прокуратуры Следственный комитет также То есть Налоговой по данному указу не существует как не созданной таможни не существует как не созданной ФССП не существует как не созданной кто у нас там ВСИН не существует как не созданной регистрационная палата то же самое то есть еще там несколько министерств и федеральных служб которые не созданы на сегодняшний день то есть по ним отсутствует федеральный закон в прошлом видео значит в комментариях кто-то пояснил, что федеральный закон по приставам был принят в 1997 году. Ну, Во-первых, вы не найдете подписанного данного закона, то есть его нету. Во-вторых, этим же указом было упразднено Министерство юстиции, к которым относились судебные приставы. То есть данным указом была упразднена служба судебных приставов. И этим же указом должна была организоваться служба судебных, федеральная служба судебных приставов. То есть по ним должен быть, был соответствующий федеральный закон. Федеральный закон о, служ... о федеральной службе судебных приставов. Никак по-другому. Данного закона нет. Ну и что мы еще можем сказать? Все службы у нас являются частными конторами с документами несоответствующего образца, то есть печати в них не соответствуют ГОСТу Р-51-511 отношения они к законам вообще никакого не могут иметь, так как они не государственные службы, все поэтому ссылки на все законы могут забыть своими митингами, что вы кому вы делаете в первую очередь плохо это обычным гражданам чиновники от этого никак не пострадают а вот вспомнив о том, что вы по праву рождения являетесь гражданами Советского Союза Немножко вникните в тему На своем канале мы пытаемся донести всю информацию То есть вы спокойно можете решить проблемы налоговые Да вы просто придите в налоговую и спросите На основании какого федерального закона они действуют Почему у них коммерческая организация Где доверенности? И вы увидите, как от вас начнут бежать данные чиновники. То есть и про вас начнут забывать. Вы не нужны им будете. Платон, не знаю, там что по Платону кто взимает, но тоже. То есть много уже примеров, когда дальнобойщики выстраиваются друг за дружкой, фура фуру, и проезжают все платные дороги таким образом. Неизвестные личности поставили на наших дорогах, за наши деньги построенные, какие-то шлагбаумы и дерут с нас, так сказать, деньги. Поэтому все эти вопросы мы спокойно можем решить. То же самое касается и людей, которые выходят на митинги в защиту Навального. Да, он показал вам там какой-то ролик про Димона. Это все, конечно, хорошо. Да, достала данная жизнь уже. Тут все со всех сторон припирают. Но, ребята, для чего вам закручиваются гайки в Российской Федерации? Да только для того, чтобы вы вспомнили, кто вы есть на самом деле. Вот и все. Сейчас, на данный момент, когда с людьми начинаешь общаться на тему Советского Союза, в основном реакция ⁇ да ты что? ⁇⁇ да ты там экстремист ⁇,⁇ да тебя сейчас посадят ⁇,⁇ да какой СССР ⁇ я в Российской Федерации гражданин ⁇ Люди, которые не помнят своего прошлого, не имеют будущего. Поэтому, ребята, Готовится таким образом ваше сознание к восприятию Советского Союза. Это мое личное мнение. И я ее рассматриваю именно вот так. Хотелось бы ну, пояснить вообще ситуацию, как обычный гражданин, как должностное лицо. Как я вижу вообще суть происходящего. Ну, во-первых, то, что Советский Союз восстановлен, и сейчас идет активное... Это стадия оповещения госчиновников, это прокуратура, суды, полиция, ФСБ. Раздаются им указы, отправляются по электронке, в бумажном носителе. В первую очередь данные приказы нужны для того, чтобы выявить, кто на местах будет препятствовать восстановлению государственных органов и, и пресекать значит, их противодействие. Сейчас много роликов по поводу, значит, ну, Путина, участь, что он там такой-сякой, плохой. Ладно, это все можно с другой стороны тоже посмотреть. Напомню, что потопление Советского Союза, это была разработка спецслужб. В общении с чиновниками, когда они мне пытаются направить тему на то, что я якобы пытаюсь свергнуть власть и все остальное. Нет, ни в коем случае, ребята. Сразу у меня начинается такая с ними беседа. Во-первых, Владимир Владимирович Путин является сотрудником КГБ СССР. Нет ни одного указа подписанного, по крайней мере, не нашли мы. Значит, для чего была создана Насгвардия? Ну, для чего, еще раз спрошу, нужна какая-то организация, если и так являешься верховным главнокомандующим? где 600 тысяч армии, 4 миллиона сотрудников полиции. То есть, если начинаются какие-то волнения, то есть очень легко э, можно уладить этот вопрос. Но люди, которые уже тему Советского Союза изучили хоть немножко, ну, начали, по крайней мере, проверять по выпискам из налоговой все государственные органы в своем регионе. Ну и какой можно сделать вывод? Да вывод можно сделать простой, что, во-первых, вся наша страна поделена на бандитские группировки под названием Краснодарский край, Ставрополье там и все то есть это просто отдельные бандитские группировки где службы которые выдаются за государственные никакого отношения к московским не имеют ну откройте выписки и посмотрите найдите связь между ними не найдете насгвардия как я считаю она же состоит из кого из во первых из Спецподразделения, то есть ОМОН, там, я не знаю, там всякие альфа и все остальное. То есть из данных бандитских группировок были, так сказать, отделены специальные подразделения, боеспособные, которые могли оказать сопротивление. И на данный момент еще много информации, что к нашим границам подгоняют войска НАТО. То есть это не секрет. Да, мне в каком-то комментарии писали, что если русские там не проснутся, то всех убьют. НАТО, значит, придет к нам и неизвестно, какие там дела будут делать. Но опять же, я услышал только, прочитал самое главное, это предложение о том, что в случае массовых беспорядков на территории Российской Федерации будут введены войска НАТО. Ну это то, что я прочитал. А так как Российская Федерация является колонией, то соответственно у нас в гвардии задача это предотвращение массовых беспорядков. То есть беспорядки не нужны. Советский Союз мы восстанавливаем, нам тоже не нужны какие беспорядки. У нас есть закон, у нас есть земля. Мы будем действовать в законном русле. Получается, что мы должны на данный момент тихо и мирно восстановить свой Советский Союз. И после чего? Что? Право требования ко всем странам. НАТО, не знаю, там Европа, то есть все страны нам должны. Поэтому, ребята, наша задача просто проснуться, осознать, кто мы есть, и спросить с данных граждан. Ни в коем случае не выходите на митинги, лучше изучайте тему Советского Союза, смотрите ролики. Ни в коем случае не верьте мне на слово, все перепроверяйте. Ну, Большое спасибо за внимание, правда же она сильнее. Все, до скорых встреч.